Всем привет, дорогие друзья из вечерней Алании. Солнце уже заходит, на улице в 6 вечера. Ну а мы приехали на набережную около мэрии Алании. Нам приехали подписчики нашей группы ВКонтакте Алания Тюркия. и сегодня мы с вами встретим э, с ними встретимся подписчики из Анкары. А сзади нас вы видите такой красивый сад. И сейчас мы отправляемся на набережную оставайтесь с нами я покажу вам что там происходит интересного и расскажу много интересного пойдемте прямо напротив мэрии друзья есть вот такой вот красивый парк для детей под большими красивыми деревьями здесь очень много различных качелей всяких разных горок для детей и вот в жаркую погоду здесь очень хорошо деткам кататься играть, а родителям отдыхать. Друзья, мы уже посидели, попили кофе, чай с нашими новыми знакомыми из Анкары. С вами я их с вами я познакомлю в конце видео. Сейчас я хочу прогуляться до пляжа, показать что происходит на пляже и хочу вам также рассказать несколько интересных моментов непосредственно про набережную что здесь есть интересного посмотреть если вы например прогуливаетесь вечером по набережной или просто идете на набережную также покажу где находится тот самый мини рынок где продают свежую рыбу ну а сейчас мы пришли на пляж народу здесь я уже вижу, что народу много. На набережной гуляет много народу. На пляже в море невероятно много народу. Сейчас я дойду до хорошей обзорной точки и покажу. На сам пляж, конечно же, не пойду, но вот отсюда вы можете, можете посмотреть. Солнце уже заходит, море спокойное. Спокойное, кстати, это один из таких самых спокойных пляжей прогулочные корабли народ отдыхает очень сегодня хорошая погода утром был, кстати, дождь сегодня был в Алании первый дождь за все лето августовский часов 6 утра очень, очень сильно лил как, как из ведра вот детишки здесь бегают играют продают кукурузу Солнце уже, видите, заходит за пальнями, Очень-очень классно, приятная здесь, конечно, атмосфера. Прошел, в общем, сегодня первый дождик. Было очень прохладно днем. Я проснулась поздно, потому что вчера поздно легли. Ну а... Вот, смотрите, есть кукуруза вареная, а есть кукуруза жареная, как шашлык. Такая вот на гриле. Стоит... Три, три с половиной лиры стоит. Сейчас мы дойдем до кафе, в котором мы обычно пьем чай, наслаждаемся панорамой на набережную и на Красную башню. Ну а всем рыбакам, рыбакам и кому интересно, я покажу. Вот смотрите, какая рыба здесь есть в Алании. Можете сделать себе фотографию. Очень-очень-очень много разнообразных рыб. Есть волание. Эта табличка висит тоже, вот видите, на доме, на, на кафешке около пляжа. Есть вот рыба, самая популярная рыба. Есть здесь тунец. Я, к сожалению, в рыбах не очень разбираюсь, но вот видите, даже есть рыбы, которые, например, ловить запрещено. И, как я уже говорила, вот эта кафешка принадлежит обществу рыбаков Аланьи. Здесь можно прийти попить чай, поесть тосты. Тот, кто спрашивал, балы как Кмек, вот здесь вот на лодочке прям уже практически... Как в Стамбуле, когда ты находишься на Именону, продают балык и кмек. Вот здесь вы видите, тоже можно купить и покушать балык и кмек. Здесь его прям готовят и свежей из свежей выловленной рыбы. На ябукодар писваря Денис, да? кайп и вот вы видите с этой кафешки открывается вот такая вот красивая панорама на набережную на красную башню кстати кстати когда заходит солнце очень здесь конечно красиво сидеть и наблюдать любоваться панорамой но, как я говорила, здесь находятся, видите, морские э -э -э, рыболовные лодки моряков, которые ездят на рыбалку. Я думаю, что вечером они уезжают, рано утром точнее, ловить рыбу. И сейчас я вам покажу кое-что еще интересное. Пляж я уже вам показала. Видите, как красиво на... Фоне, на фоне заходящего солнца, лодочки так красиво смотрятся, на другой, на другой стороне горы, здесь красная башня, здесь также расположена э, береговая охрана турецкая, и несколько раз в год по праздникам можно э, подняться на корабль береговой охраны, там проводят экскурсии, можно посмотреть какие у них есть. Как вообще обустроен корабль какие у них есть, какое у них там есть оружие, как все это изнутри управляется. Ну, а я подошла, смотрите, вот к какому-то очень старому судну. Хм, интересно, наверное, его откуда-то выловили или раньше их здесь, кстати, не было. Посмотрите, как здорово. Я вот не знаю откуда они, может быть, во время шторма с ними что-то, кстати, кто знает, разбирается, скажите, потому что похоже, что возможно, во время шторма, или ремонтируют, их места не хватило, ну, в общем, не знаю. Ну, а мы подошли уже к, вот там находится береговая охрана, и раньше здесь, друзья, стояли судна, на которых э -э, плыли где-то здесь поблизости в Аланье плыли беженцы. Эти два судна остановили и пригнали сюда. Ну, это со слов береговой охраны. И, по-моему, эти два суда, судно, они стояли раньше здесь. Но, по-моему, это вот это вот судно. Вот это вот точно судно. И было еще судно. Вот, друзья, она стоит, оно здесь, кстати, уже около года. Но вот на таких суднах Люди большими-большими группами пытаются, пытаются доплыть до места, где им кажется, что жизнь будет лучше, пытаются убежать от войны. Ну, У кого то у кого, у кого какие надежды, с надеждами в общем, на новую жизнь. Очень жаль, конечно, что так происходит, очень жалко людей. Хотелось бы знать, конечно, когда все это закончится, остановится. Ну, давайте не будем о грустном. Вот там вот вдалеке расположен маяк. Я сейчас постараюсь дойти до того вот маяка. Я не дойду вот до этого маяка. Я уже вам говорила, что напротив прогулочных кораблей на набережной Алании. Есть э, небольшой рынок свежей рыбы. Да? Там даже не рынок, а латки стоят. И я вам сейчас покажу, где это. Это вот прям прогулочные корабли. Идете в сторону Красной башни. Поворачивайте, поворачивайте. И вот по дороге, по дороге к маяку, я думаю, что отсюда даже это будет видно. Есть. Домик, где можно купить свежую рыбу. Смотрите, приехал лайнер какой-то новый. Ну, в общем, где-то вот в том районе от прогулочных кораблей нужно вот обойти, обойти, обойти и... Ближе к началу дороги на маяк есть небольшой домик, где находятся непосредственно лотки со свежевыловленной рыбой. Вот здесь видите, мужчины, мужчины ловят рыбу. На маяке, кстати, тоже очень красиво бывает. Вальму балык. Чего купил? Шёл. А, не рыбка? Кепал. Кепал. Кепал. А, тун тун тунаги леваем? мы бурда. А, дага и ларда. Да. А. База везим да. А. карета карета Друзья, печенье. как вы видите, солнышко уже зашло, очень тепло, прохладно. Сейчас встретила рыбаков, и представляете, один из них тоже занимается, занимался дизайном, рекламой, в общем, маркетингом, и мы с ним целый час практически стояли и разговаривали по нашим делам. Ну, в общем, все то же самое, что, что 20 лет назад, что... Что сейчас? Ну, а сейчас ну, давайте пойдем. Да? Привет! Здравствуйте! Я Где? Аланья. -а. На фейсбуке? На Ютубе. У вас вот. такие влоги классные Спускайтесь. Здесь. Да, спускай. да, да, спуск... надо, на. да, спускайтесь Я сейчас завалюсь. Подожди. Сядьте, сядьте, сядьте просто. Как вас зовут? Ульяна. Ульяна. Ульяна. Друзья, вот представляете, гуляю по.. Где вы? Я уже устала. Нам по набережной и встретились с Ульяной. Да? Вы здесь живут? Я ваша подписчица, да? Вы здесь В Махмутлари? Нет, не в Махмутлари. Мы живем в Джикчили. А, Джик а, Представляете, как классно. Теперь, мы... Владимир, теперь будем... Улицо узнать друг друга Да, я, я ваша поклонница Ой, Ай, я вас умоляю не Нет, серьезно, классные блоки Вообще просто потрясающие, настолько информативные Потому что мы недавно приехали сюда И да. мне было важно собрать информацию ага. Вообще как о стране, так и о городе В смысле структурах, Но мы ничего не знали Ранее да. а вот здесь не были Вообще мы пять лет жили в Новосибирске а -а -а. Ну, мы там поженились собственно. Ой, интересно как И вы там жили, и потом сюда приехали да. Слушайте, И дочка. Рука дочка, здравствуйте. Это девушка, которая вещает о Турции, снимает влоги на Ютубе о Балане, то есть о. очень информативная. А, так вы же тоже по-русски, наверное, говорите? Ну, конечно, тоже... конечно, он работал, конечно. По... Инстаграм, по... уже России России. Ага. И она рассказывает, то есть от нее узнала про телевидение, а Да. Ряд? что открылась канатная дорога да. уже очень, очень интересно а вы здесь родитель. живете вообще или как Да, за 7 лет он. я уже, уже лет. Лет. А -а -а. чем занимаетесь Друзья, с журналисткой деятельности с чем да, мы, мы нет вообще наша основная работа это типография полиграфия графический дизайн ну, в общем печать брошюры ну, там ну, в... ну, визитки все вот это дело а -а -а. вот ну и так или иначе тоже поскольку мы журнал делаем с, с журналистикой связано Вообще какую город они живут и а, С Смурманская. А здесь да? уже сколько 7 семь, ну больше семьи. И не уезжать. Не хочу, нет. Нравится именно да. Ланя. Я просто да. во всей Турции была в Лане да. первый раз. Нет, мне нравится. Но я бы хотела еще, например, если не Ланя, вы в Эскишхире пожить. Эски да. очень а С Скишхир мне очень? Скишхир. А Скишхир? Да, Скишхир. Очень классно. Университет Беллога, там молодой железы. Очень классный Измир. город. Нет, в Измире я не была еще. Не Измир объездить всю всю, всю Турцию. Вот, Мир прекрасный, он более интеллигентный. То есть, там студент, мы в Газиантепе были, Гази недавно. Это он из мой родной город. Мой родной город. Газиантеп, это, да. да. это просто. Это просто что-то невероятное. Нету, это просто блин, ну классный такой, классный, там атмосфера классный, такая. Да. Люди и столько всяких достопримечательностей. Все, вот все, действительно. Еда вкусная. Да, да. Правда, на меня там все смотрели? на меня Я уже мужу говорю, я просто очень, давай какую-то косыночку мне просто а, как да. накинем, чтобы потому что я уже просто не Просто вот так вот уже да, иностранцы. Да, просто, да, потому что иностранка. И настолько, я потом узнала, мне нужно рассказывает, что оказывается в Газантеп очень популярны гастрономические турции, да. европейцы, немцы. Да да, да, да, То есть люди, которые ценители, да, кухни, они вот едут туда, и я себя такой... Вот представьте, насколько, насколько Турция разнообразная, интересная разнообразная, страна. Это же конкретно. просто обалдеть. Интересно вообще да. и каждый раз как в первый раз. Да. Куша Дасимай были, скажите. Куша Дасимай, да, да, да. <сист> очень да. Все забыли мы. Да будем все где забыли почти. Модурмармалис Стамбул, конечно. Прекрасно. Стамбул хорошо. хорошо. Ой, ну ладно. Скажите, скажите, пожалуйста, всем. Вот всем друзьям, которые а. постоянно а, а. пишет народ. В Турции небезопасно, когда народ узнал, что мы ездили в Газиантеп, мне вообще сказали, что вы все сбрендили Рядом, Сирии, Мы даже в Килис вас... ездили, мы, специ... О, Килис. мы специально да, поехали в Килис, вот Шер. буквально граница Сирии, вот там да, да, да, да. Ни нет, одного в... военного, ни одного беженца, да, да, да. но они где-то там может быть на границе в лагере Те, кто пришел в город беженцы, они там уже как свои открыли, там свои парикмахерские магазинчики но Люди мы... не верят, они не верят, что даже да. на границе все нормально Потому что нормальная охрана, военный нет. Ну, люди это боятся, не знают, кто это, допустим, это Россия страну. Информация много, мало дают. И нет я, нет, я там мой, мой работу кожи меха занимается. Я директором работаю, коже меха магазина. Uh -huh. И люди спрашивают из Беларуси, Казахстан, Украины, России. Uh -huh. Они спрашивают, а вы как-то первый раз вы здесь? Да, мы первый раз есть еще много раз, много людей есть, не были вообще в Кусе. Да, да. Почему не были? Потому что боятся. Может, не да. боятся. Вообще это год, первый раз они приезжают. Да, кстати, Приехали. очень много, в этом интересно. году очень много. Очень да. интересно. Много первых человек сюда приезжает. Из Беларуси разные разные да. страны, даже не Россия руках. Нет, Но я боюсь, оба я. Бояться, бояться, бояться. Бояться. А Они им спрощаем Они очень все. А это... Ну сейчас, сейчас уже все, слава богу, есть в Facebook, все группы, что даже тот, кто боится, заходит в группу и пишет, вы просто скажите да, мне, что друзья, у вас там Я происходит. вот так вот гуляя по Алании познакомилась с новыми подписчиками точнее с подписчиками ну, в лицо в лицо я их увидела блин как же это здорово оказывается как я не перестану никогда говорить соцсети это не зло а добро и на чем я остановилась а на наших друзьях уже новых подписчиках из анкары представляете они купили здесь квартиру семья из анкары 20 лет назад всего за 3500 лир когда зарплата средняя была порядка 700 лир. Далее их дом перестроили. Сейчас у них новая квартира, которая стоит 80 тысяч лир. И я Айхану говорю, где ты был в 2000 году? Почему не скупал землю в Махмутларе? Потому что в то время земля была очень дешевая. Ну, естественно, 20 лет назад там практически ничего не было. Ни одного высотного здания там не было. Но в общем, кто скупил землю в то время, тот... Тот не проиграл а Сейчас уже поздно Поэтому нужно в Турции где-нибудь найти Такое интересное красивое место До куда туристы еще не добрались И купить землю по дешевке Чтобы потом ее продать Каким-нибудь отелем Так что, друзья, вот так Представьте, за 20 лет Насколько земля выросла в цене Просто невероятно Ну а сейчас я уже практически подошла к кафешке Айхан меня потерял Я сказала, что ушла на 5 минут поболтала с одними, с другими, с третьими и... они наверное, там уже ждались, пойдемте, я вас с ними познакомлю Ислам, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hoş супер, я 95 сюда любимый город Kendim Ankara'lıyım ama ikinci bir memleketim Alanya ve Alanya'ya bayılıyorum. En, ço en çok nereye beğeniyorsun Alanya'da. En çok, tabii Kale, İskele, e, Damla Taş Mağarası, plajı, tekme turu, e, dim çayı, buralar harika ve ince kum kamp alanı. Yani Halk plajı değil, kamp alanı. Tamam o zaman senin Alanya'da bilmediğin yerler var, bir dahaki yerine biz götüreceğiz seni oraya. E Mesela işte. obada şelaleye götüreceğiz değil mi? Şerale var biliyor alan biliyor musun? Yok. da bilmiyor. Merak etme. Ve şey de demiş, geçen demiştiz. De, oba çayına, çayına götürürüz seni. Evet, Nasıl bilirim bizi? Oba, oba çayı. Oba zaten, çayı. çayı evet. gibi. Müthiş evet. bir yer. Oraya çık. Bir yani. dahaki geldiğinde artık seni. İnşallah. E, Mayıs se gibi falan gel ama Mayıs mi? Haziran gibi. Şeralede su bol olsun. Ama hani yazın yazın çok az artıyor. Çok çok, soğuk soğuk, çok soğuk olmaz. Orada su, yüzemiyorsun, sadece görmek için. Ama bir tane orada ağaç var. Herhalde bir 200-250 yıllık vardı mı ağaç? Vardır. O ağaç 200, 250 yıllık var herhalde. Bir de şeylerle şimdi şelale deyince demir taştan bir sapa delikanlı herhalde bir kanyon sapa var. Oraya gitti. Oraya mi? oraya da gittim. Şimdi yerler gidelim. gitti ben falan, ben gitmedim. Orayı da çok övüyor Orada yüzüyorlar da. Kayaların Tabii. içinde su akıyor. Ama diyor donarsın yani. Bosma su buz gibi diyor. Sonra bir de Gazi doğal havuzlara gideriz. Gazipaşa'yı biliyorum. Gittim Gazi Havuzlara gitmedim. Sahilde de inmedim yani açıkçası. E pek şey nasıl fiyatlar nasıl Alanya'da. Normal o kadar diyor? Fali değil. Bodrum'a yani... çeşmeye Kuşadası'na göre. Kuşadası'na göre Kuşadası'na gittim, ucuz Kuşadası'na göre. Kuşadasa bir dondurmayın çok pahalı burada dondurma kadar pahalı değil. Yani bak bu yani... dondurmadan çıkarabiliyoruz işte Alanya ucuz. De en en gelin. şeyini diyorum mesela. Yani, Alanya ucuz. Ondan sonra acaba ne bileyim? E, yemekler olsun, nezih yerler, güzel yerleri var alan yanında. Bilhassa mesela ben çorbayı, işgeme çorbasını çok severim. Şu e, ana cadde özellik, postaneye varmadan az daha ileri, kale oteli, makyeri boyuna geçince Konyalılarım vardı karşılıklı. Aha. Orada çok güzel işgeme çorbası yaparlar. Yani. Buradan Konyalıların reklamını da yaptık. <gülüyor> Konyalı arkadaşlar tatile geldiğinde memleket havası çeksin. Güzel ama şu anda ben 23 tane yedim gitmedim. Bir gün, birkaç günlüğüne geldim, yine gitmedim. E, i̇şlerim vardı, işlerimi halletmek için gelmişim buraya. Artı e, bir de sanayi tarafından, iç tarafta bir, bir çorbacı daha, fıçıcı daha var. Onda çok ömüyorlar, oraya da bir sefer gittim. Talı yani. değil, Ananya yaşanacak bir şehir dedim yani. Yalancı bir cennet gibi, çok güzel bir yer. Herkese tavsiye ederim, gezmelerini tavsiye ederim. Süper. Yani benim çok hoşuma gidiyor, hayran kalkalım. Teşekkür ederim. Друзья, вот так прошел наш сегодня понедельник. Вечер, понедельник. Встретились с многими интересными друзьями, новыми, новыми друзьями. Друзья, Ичинах, а, как, как buluştum, Başka, да, в общем, познакомились с новыми людьми встретились с старыми знакомыми очень получился совсем не хотели выходить на улицу получился такой интересный насыщенный вечер надеюсь что вам тоже было с нами интересно подписывайтесь на наш канал ставьте пальчики вверх я ставьте пальчики вверх ставьте пальчики вверх ставьте пальчики вверх ставьте пальчики вверх подписывайтесь на наш канал подписывайтесь подписывайтесь на, на наш канал наш, наш канал Там в общем подписывайтесь на наш канал комментируйте задавайте вопросы мы с удовольствием на все постараемся ответить ну а на сегодня всем всего хорошего всем счастливо пока пока пока